Чтобы получить от жизни то, чего ты хочешь, необходимо в первую очередь определить, а чего же ты хочешь? Вам нужно быть счастливыми, чтобы жить, а мне не нужно. Такое простое действие, как обращать внимание, может отнять у вас слишком много времени. Я не считаю себя красивым или сексуальным, но это не значит, что я безнадежен. Я люблю быть один, но стараюсь не быть одиноким, потому что последнее просто невыносимо. Я никогда не зациклился на деньгах, это не то, ради чего я стал актером, и я никогда не любил славу, хотя это неплохо не заботиться о счетах. Это клише, что за деньги счастья не купишь, за них можно купить свободу жить той жизнью, которой ты хочешь. Ненавижу, когда люди мне лгут. И терпеть не могу насилие, особенно без причины. Фотография может рассказать больше, чем тысяча слов, но ни одно из них не будет правдой. Для меня деньги не значат ничего. Я заработал много денег, но предпочитаю наслаждаться жизнью, а не заботиться о счете в банке. Я живу просто. Все знают, что главное ⁇ это здоровье. Это легко убежать или спрятаться, когда трагедия входит в нашу жизнь. Секрет продолжению вашего пути ⁇ использовать свой опыт и хороший и плохой, создать лучшую версию себя. Измените свои убеждения о себе вопреки личному сопротивлению. Тот, кто много шутит, смеется и просто улыбается, по вечерам хочет умереть. Если ты сможешь размешить женщину, ты увидишь самую прекрасную вещь на Земле.